The Greenpeace vessel Arctic Sunrise is here to protect the Arctic from the disaster of oil drilling. On behalf of Greenpeace and 3 million Arctic defenders around the world, we demand that you cease all preparations for oil drilling and return to port. Over. Иностранные компании стремятся добывать нефть в Арктике. Например, Statoil норвежская компания заключает союз с Роснефтью. Также поступают и другие компании, Эйни и ExxonMobil. Они таким образом рассчитывают э, добыть легкие деньги и избежать последствий ответственности в случае нефтяных разливов в этом для и климата. эти компании продолжают в арктике, мы их вместе с миллионами людей всего мира. В этом году я был на месторождениях Роснефти в Сибири. Я видел те разливы, которые там происходят, я видел э, те ржавые трубы, из которых просто-напросто сочится нефть. Если этой компании не удается правильно, аккуратно э, добывать нефть на материке, то на шельфе, в арктической зоне им делать просто нечего.